Добрый день, Севастополь. В студии Форпост Сергей Абрамов. У меня в гостях сегодня Наталья Демешка, доцент кафедры политической науки СФГУ, кандидат политических наук. Наташа, привет, привет, Сереж. Мы э, в прошлую нашу встречу обсуждали э, такой масштабный форум брюссельский, который 31 января уже 23 года состоялся форум э, такой, как бы, по расчленению России. Там собрались разные интересные личности. И мы обещали нашим зрителям, что мы с тобой обязательно встретимся и расскажем, что же было на этом форуме. Форум, я зачитаю, он назывался «Имперская Россия. Завоевание, колонизация и геноцид. Перспективы деимпериализации и деколонизации». Да, все верно. Давай все-таки в нескольких словах, каковы ну, первые такие итоги, главные тезисы прошедшего этого форума брюссельского? Да, этот форум был достаточно интересен. Самое главное, по моему мнению, это объявление онлайн-референдумов от представителей пяти регионов России. Второе, это, конечно же, публикация опроса экспертов. Он проводился у украинской компанией социополис Ну и, конечно, третье ⁇ это стандартные уже заявления о том, что необходимо деколонизировать Россию, необходимо создать в Европейском Союзе определенную структуру, которая, скажем так, сотрудничала бы с российской оппозицией для создания внутриполитической напряженности в Российской Федерации. Ну и относительно батальонов национальных тоже были заявления предложение, представитель Татарстана, во всяком случае, предложил создать вот национальные батальоны, которые будут выступать на территории Украины против России. Вот эти вот вещи последние, о которых ты сказала, ты упомянула, что такие уже, ну, как, как бы такая рутина уже. Ну да, ну Хотя... это же уже пятый форум, мы а должны это понимать. Да, да, пятый форум. Хотя на самом-то деле вот эти посл... вещи, которые ты перечислила в последнюю очередь, они э, на самом-то деле должны вызывать просто ну, э, массовое неприятие. Как же так? Ну, по сути, это объявление о том, что э, на базе европейских структур собираются прямым образом вмешиваться во внутреннюю политику России. Это как минимум. Да, это я говорю про поддержку оппозиции, ну и так далее, которая будет в свою очередь добиваться чего? Добиваться расчленения России да, на отдельные и, субъекты. И тут мы должны понимать, что прослеживается политика двойных стандартов. Вот на прошлой встрече мы с тобой обсуждали тот факт, что Россию как раз-таки обвиняют в том, что якобы отправляются на фронт именно представители малых народов России для того, чтобы якобы их специально физически уничтожить. А то тут, видите, Представитель а, Татарстана предлагает, так скажем, уже создать национальные батальоны, ну, то есть политика двойных а, стандартов в действии. Вот. И тут мы тоже должны понимать, что подобные заявления, как мы уже отмечали ранее, а, не в первый раз звучат на международной арене. Мы говорили и что в 1812 году это прослеживалось и в годы Крымской, и Кавказской войны, и, и в период Первой мировой, Гражданской, Второй мировой. Великой Отечественной, ну и, конечно, в период биполярного противостояния. Но, что интересно, подобные заявления звучали и э, на современном этапе, а именно в 2021 году э, был опубликован отчет Атлантического совета, такой аналитический доклад, который... Это, на... Это НАТО или нет? Что за э, атлантический Это американский э так скажем, экспертный центр, который существует с 1961 года uh -huh. и который занимается в том числе изучением политики России. И вот они в 2021 году опубликовали отчет «Россия после Путина. Как сохранить государство». И так или иначе, вот в этом отчете отмечался очень интересный факт, что так... Или иначе, после Владимира Владимировича Путина придет новое правительство, которое должно быть готово к тому, что субъекты Российской Федерации захотят выйти из состава а, России. И мало того, что эксперты рекомендуют не противостоять этому процессу, но более того, они отмечают, что необходимо на а, законодательном уровне прописать механизмы, как раз-таки выхода из состава а, России субъектов Российской а, Федерации. И а, что интересно, они характеризуют современный а, период существования России как а, имперскую... Как имперское сумасшествие, как некое такое э, воспоминание о империи, стремление ее восстановить. И, конечно же, это характеризуется как такой негативный аспект, который возможно преодолеть э, только с помощью расчленения России. И вот эти заявления, они, конечно же, э, и прослеживались на пятом форуме э, свободных народов, цитата, «Пост России». Да, то есть э, там ни один эксперт это заявлял но в частности мне был интересен андрюс алманис это представитель из Литвы, он президент Института регионов России, который был тоже зарегистрирован в 2021 году, что интересно, и вот он как раз в таки... Же? Да, и вот он как раз таки рассматривал несколько сценариев развития России в дальнейшем и отмечал, что самым худшим, по его мнению, по его мнению является тот сценарий, если Россия, цитата, проиграет войне с Украиной, но при этом сохранит свою территорию даже если она пойдет по демократическому пути развития и вот э, этот эксперт он э, в своих интервью более ранних отмечал что институт он создает с какой целью чтобы изучать региональную идентичность россии отойти от москва центричности это цитата и в общем то так или иначе между строк мы видим что э, основная цель изучить протестные настроения в регионах России и в дальнейшем это использовать. И вот в настоящий момент мы видим, что эти действия уже имеют реальное воплощение. То есть вот в частности референдум, да, который Сейчас был мы... заявлен и который уже был проведен. Да, об этом. Мне кажется, что даже у него задача, ну не только у него, не только у этого института, а у подобных и множества других организаций, задача даже не то, что найти протестные настроения. Мне кажется, их задача их придумать, сконструировать в каком-то виде, обосновать. Дальше это обоснование преподнести уже там на суд вот этого, этих всевозможных организаций, и дальше уже с, с этой информацией идти. Здесь я тоже соглашусь с тобой. Дело в том, что вот опрос, о котором я говорила, то есть был проведен опрос экспертов, вот 27 где? экспертов, и там я изучила результаты этого опроса, результаты опубликованы на сайте вот этой организации «Социополис». И когда ты изучаешь... Укра... Отчет... Украинская организация, да, да угу. конечно. Когда ты изучаешь этот отчет, становится понятно, что опрос явно прикладного характера. То есть экспертам задаются вопросы, касающиеся того, каким образом народы России видят свое положение, считают ли они себя колонией и так далее. И эксперты заявляют, что нет, все же в большей степени жители России не рассматривают свои территории как колониальные, но при этом они просто не задумываются про этот вопрос. И с этим стоит работать. А именно, необходимо тиражировать эту информацию в средствах массовой информации, подключать лидеров общественного мнение и так далее. Причем акцент именно сделан на э, коренных народов России. Поскольку, по мнению экспертов, именно у них наиболее протестное настроение. И вот это как раз-таки стоит использовать. Помимо этого были вопросы относительно того, как создать негативное отношение к спецоперации. И то есть становится понятно, что опросы проводятся для того, чтобы уже сформировать инструменты, которые будут наиболее эффективны в нашей настоящей политической реальности. Вот. То есть игра продолжается, и ставки растут. И мы видим это с каждым разом. То есть форум обретает, так скажем, более четкие очертания, да, и уже реализуются реальные механизмы влияния, в том числе и на российское пространство. Кстати говоря, если вот кто-то из наших зрителей, и даже там журналисты, ученые следят за украинским информационным полем, можно заметить, как ну, буквально вот в этом году в их риторике уже появляются фразы в духе, фразы, которые свидетельствуют о том, что они Россию рассматривают как территорию, которая будет расчленена на отдельные там фрагменты. Там В частности, некоторые там их блогеры, журналисты говорят, что независимо от того, в какой мы России, с какой мы Россией по соседству будем жить, и начинают называть те самые термины, которые употребляли, и, и, и те названия территорий, которые звучали и вот на этом форуме. Отсюда мы делаем вывод, что все это информационное пространство и то, что транслируют из Украины, в том числе на российского зрителя, проговаривая это на русском языке. а Они понимают, что их российский зритель в том числе смотрит в каком-то виде. Это имеет одну, одну и ту же цель. Конечно. И стоит понимать, что вообще организатором официальным данного мероприятия является Олег Малецкий, который, так скажем, курирует этот форум он проживает на вот территории Украины, да, ну, то есть, с самого начала у него биография достаточно размыта, то есть известно, что он участвовал на Майдане 2014 года, воевал в АТО, ну и тут просто чудесным образом он становится организатором данного форума. Я смотрела его интервью, он не отвечает точно на вопрос, кто же является, так скажем, финансирующей стороной. Сказал, что это всегда разные организации, люди и так далее, но чаще всего это либо украинские бизнесмены, либо Европарламент. Вот. Mm -hmm. И в данном смысле становится понятно, что, скорее всего, он является такой не кайширмой, за, за которой стоят более, так скажем, значимые игроки на международной арене. И вот здесь вот интересно, что форум открывала Анна Фатыга, депутат Европарламента от Польши. То есть это тоже достаточно показательно, как мне кажется. Да, кстати говоря, надо отметить, что этот форум проходил в том же здании, где находится Европарламент. Да здание Европарламента. И это, кстати говоря, ну, говорит о... А серьезные уровни организации мероприятия подошли Конечно. как бы с размахом. Конечно. И очень символичные вещи. Там тоже были размещены, в частности, баннер данного мероприятия, то есть герб Российской Федерации, который весь залит кровью. И в центре размещен образ Владимира Владимировича Путина на красном фоне. То есть становится понятно, что это кровавый режим, вот, которые необходимо, так скажем, полностью уничтожить. И, в принципе, главный тезис, что пока Россия обладает своими территориями, она никогда не откажется от своего имперского самосознания. И, в общем-то, основная цель данного форума, и вот по заявлениям Малецкого того же, что мы не можем выиграть, цитата, войну против России, не создав внутри политическую напряженность внутри нее. И в дальнейшем, даже если мы выиграем, Россия всегда будет угрожать нас. То есть это такой некий экзистенциальный враг, да, который э, требует э, полного уничтожения. И эти заявления, они действительно существуют и в средствах массовой информации, но ну, и постоянно муссируются вот на этом форуме. И что интересно, территории России, полезные ископаемые России, отмечается, что что они не принадлежат России, они принадлежат отдельным народам. Вот. А для России это как раз там гулаг, репрессии, войны и так далее. То есть мы тут видим как раз-таки основы этнополитической мобилизации, противопоставление мы-они, конструирование извечного врага, в данном случае России, да, и конструирование и актуализацию памяти о Золотом веке. То есть когда-то был прекрасный период, мы были независимы, и сейчас это необходимо восстановить. То есть все по законам жанра. Давай мы вернемся в начало того, с чего мы начали. Ты сказала, как бы самое главное, самый главный результат, один из этого форума, это проведение онлайн-голосований. То есть они... Форум получил прикладное продолжение, и были запущены в интернете на, на какой-то специальной площадке голосования, якобы по отделению регионов России, то есть голосовали там пять регионов, да? Да, все верно. Вот, высказывались там кто-то, высказывался за или против отделения, вот давай про голосование результаты и там же даже эти регионы они их, они их назвали там отдельно да, да конечно то есть на вот этом форуме выступили представители условные данных регионов которые заявили что мы являемся экономически более развитыми регионами цитата не хотим кормить москву и поэтому хотим отделиться более того отмечалось что мы носители европейской культуры более развитой поэтому так или иначе, не хотим мы находиться а, в составе uh -huh. вот этой колониальной империи. Цитата. А, такие заявления сделали представители вот пяти регионов. Это Кубань, Сибирь, Урал, а, Калининград, они называют себя Кёнигсберг, а, и как раз-таки Санкт-Петербург, Ингрия. Uh -huh. а, и голосование как раз-таки проходило а, на онлайн-платформе, которая была запущена. А, голосование проходило с 16 28 февраля и уже подведены итоги то есть тоже на сайте опубликованы результаты они достаточно интересные конечно по законам жанра все хотят отделиться от россии но при этом лидирует в данном смысле калининград 72 целых одна десятая процента желающих отделиться от Москвы. Меньше всего проголосовали за отделение якобы жители Кубани, 55,7%. При этом мы четко должны понимать, что в результатах представлен еще и процент тех, кто проголосовал от всего населения данной территории. И тут показатели недостаточно высокие, на мой взгляд, да, ну пока, по всякому случае, от 8 и 9 от населения, это Санкт-Петербург, и до 19,4% от всего населения. 19,4% это Калининград, Кёнигсберг. То есть так или иначе, результаты уже есть, и более того, организаторы отметили, что это только начало, что подобные инициативы должны быть проведены в отношении всей территории Российской Федерации. И более того, что интересно, на сайте сделан акцент на том, что они ссылаются на законодатель, Базу Российской Федерации на там, федеральные в смысле, законы, в смысле, что я, якобы голосование, конечно. В, в конечно. соответствии с законодательством Российской То Федерации. Основная их цель э, в дальнейшем да легитимизировать эти результаты. именно поэтому мы тут видим определенную манипуляцию, что они ссылаются на законодательство Российской Федерации э, по проведению вот данного онлайн-голосования. Ну, это просто классика такая вот. Э как бы проведение тех, тех, с помощью технологий, с помощью юридических и политических технологий проведения ну, так называемых голосований и так далее. Давай мы вот важно о чем скажем. Первое, что представители, якобы представители этих регионов, которые заявили с... Трибуна этого форума, который проходил в здании Европарламента о том, что они являются представителями таких тех самых регионов, это люди, которые давным-давно в России не проживают. Да, они самопровозглашенные это, лидеры. Это самопровозглашенные лидеры. Это, это не тот, кто, чтобы нас правильно поняли, это не те, кто поехали из России на этот форум и там представили. Нет, это люди, которые давно живут в Европе, которые давно, там, скорее всего, аффилированы и финансируются определенными антироссийскими структурами. Они себя назвали представителями этих регионов, то есть можно с таким успехом каждого из нас назначить представителем какого угодно, там, штата Америки, и найти обоснование этому вполне законно? Да, это тоже основы этнополитической мобилизации. То есть необходимо выявить, так скажем, протестную группу, некую, которая не смогла себя реализовать в рамках определенного государства, в данном случае Российской Федерации, и которая стремятся получить определенного рода преференции, политические, экономические. То есть люди борются за свою власть, конечно же. И в данном случае очень любопытно выступление многих представителей данных регионов, то есть есть YouTube-канал официальный данного форума, там не так много подписчиков, но они выставляют онлайн-трансляции, записи и так далее, то есть можно посмотреть, как все проходило. Так вот, многие выступления были очень похожи на определенный пиар и продажу территорий, то есть так или иначе представители данных территорий перечисляли все богатства, этого пространства и так далее. То есть ощущение складывалось, что они пиарят эту территорию для дальнейшей, так скажем, реализации. И это общая такая была тенденция. То есть для них это средство достижения своих собственных целей. Экономических и политических прежде всего. Для Украины, да, которая вот, выступает как раз-таки организатором в том числе данного мероприятия, это тоже возможность ослабить внутриполитические и политические позиции Российской Федерации, потому что мы с вами четко понимаем, что не бывает внутренней политики без внешней и наоборот. Безусловно, это... Крайне зависимые элементы общего. Поэтому для того, чтобы ослабить внешнеполитические позиции России, необходимо создать внутриполитическую напряженность и именно поэтому и собираются на вот подобных мероприятиях данные представители. А у них же в планах еще, ну, как бы еще большая фрагментация. Тут они пять регионов как бы выделили, провели якобы там голосование. А, Цель 34 государства. 34 государства. Ну как ты считаешь, вот эти 5 это главные удары, как бы куда, где стоит ожидать? Нам и информационные диверсии, там, вбросы какие-то, какие-либо еще действия. Если мы посмотрим на результаты этих голосований, Стоит ли на вот эти цифры обращать внимание: где больше, где меньше, как просто, как тебе кажется, как ученому, как исследователю, ведь если смотреть, что Калининград номер один они выделяют, то можно самый простой сделать вывод, что цель Калининград, ну, потому что там Балтийский флот, и от, от, отрыв Калининграда, это существенный удар по России с точки зрения выхода к морю и потери флота, но еще и связка с Белоруссией, потому что через Белору, Белоруссию обеспечивает, по сути, сейчас как бы такой коридор. России в Европу и к этому Балтийскому флоту? Конечно, конечно. Я думаю, что эти результаты, они, безусловно, сфальсифицированы, на Но мой это взгляд, потому очевидно, что конечно. невозможно их проверить да, там и так далее. Но то, что они выделяют определенные регионы, это тоже определенный маркер для нас конечно же. Да? То есть они выделили наиболее значимое для себя пространство, и в дальнейшем, я думаю, буду делать именно акцент на него. Но организаторы отметили, что это первая ласточка, это я их цитирую, и в дальнейшем они планируют провести подобные референдумы на территории всей Российской Федерации. То есть учитывая тот факт, что форум начал работать с мая 2022 года, и уже прошло пять, то в скором времени пройдет и шестой, да, и мы как раз-таки сможем увидеть, какие там будут инициативы и какие механизмы будут разработаны для фрагментации России. Как мы помним, Россия, упреждающие как бы, удары, даже не удары, нет, упреждающие механизмы защиты своей территориальной целостности, целостности предприняла, внесла изменения в Конституцию, которые Запрещено у нас там, да, отделение регионов. Я так понимаю, предполагая, зная о планах вот этого коллективного запада на потакание вот этим интересам определенных групп людей для того, чтобы запустить этот процесс в той или иной форме. Ну потому что национальная карта разыгрывается на протяжении разных исторических эпох. И а, здесь мы не можем а, это, так скажем, отрицать, поэтому, конечно, это такой... А, а удар на опережение да, вот этим вот процессом. Но здесь вот и интересные рекомендации зарубежных экспертов будущему правительству России, Они которые, по их мнению, должны все-таки сделать все для того, чтобы регионы могли отделиться. Ну вот я говорила про как раз-таки Атлантический совет и про вот этот отчет «Россия после Путина». Там вот как раз рекомендацию четко прописаны, что нормативно-правовая база должна быть составлена таким образом, чтобы а, субъекты Российской Федерации могли спокойно выйти из ее состава. И тогда, и тогда нас примут в большую демократическую семью, Светлое скажут, будущее. что мы стоим наконец-то на правильном пути, привезут нам новый гамбургер большой, чтобы его все откусили от него по куску. И поставят в стойло работать на американские, американские штаты. два 0 Это нам готовят. Ну, конечно. А, похуже. Наверное, 90-е это было хорошо для нас тогда. Ну, я надеюсь, у нас не будет возможности сравнить. Я бы хотел буквально два слова, чтобы мы сказали о Крыме и Севастополе, потому что я знаю, что на этом форуме крымско-татарский фактор тоже пытались как-то туда его встраивать, в эту повестку. Смотрите, на самом деле, по логике, должны были бы встроить, но на самом деле крымские татары, Нет. и в частности, меджилис крымско-татарского народа, который запрещен на территории Российской Федерации, не представлены на данном форуме. Почему? Потому что Украина не признает отделение Крыма так же, как и Запад. Соответственно, Крым является частью Украины, по их мнению, но при этом есть эксперты, приглашены, которые в том числе занимались и крымско-татарской проблематикой. Вот. В данном случае достаточно интересен Брайан Уильямс, который в 2016 году опубликовал свою работу «Крымские татары-татары». От советского геноцида до завоевания Путина. И там как раз-таки крымские татары выступают ключевой жертвой российского режима, что этот заявляет эксперт, что это основное население, которое может противостоять агрессии России, и вот здесь вот акцент сделан именно на Крым. Если говорить про аналитические различные материалы, то вот на сайте вот этого Атлантического совета я находила публикации, которые посвящены Крыму, а именно там в 2022 году вышла статья под названием «Деколонизация крымской истории». И вот в данном смысле Крым рассматривается как территория, потерю которой не смогла пережить Россия. И именно потеря Крыма вызвала, цитата, имперскую агрессию, которую мы наблюдаем в настоящее время. То есть в данном случае Крым и Севастополь представляются ключевой территорией для имперского самосознания России. И в данном смысле, конечно, эти территории важны, но на данном форуме они не представлены, в силу политических причин. То и... есть этот фактор разыгрывается на других площадках и с помощью других инструментов. Когда следующий у нас будет форум этот Триссельского? Пока прекрасный. анонсы я не видела. То есть как он будет анонсирован, я думаю, что можно Мы будет расскажем. изучить да, материалы и посмотреть, как развиваются события и какие все-таки механизмы нам необходимо разрабатывать для противодействия деструктивному влиянию на российское геополитическое пространство. Ну и тогда в завершении твои, как исследователя, рекомендации, какие могли бы быть? по противодействию вот этой всей истории? А? Или, может быть, не противодействию а созданию чего-то другого, альтернативного? Я здесь не буду оригинально. Я скажу, что этот вопрос перманентен для России. То есть самое главное – это системная работа с национальным фактором, поскольку эта национальная карта всегда разыгрывалась в различные исторические эпохи и будет продолжать разыгрываться. Мы видим, что игра продолжается, англосаксы ведут игру в долгую, и ставки Растут. И поэтому крайне важно а, не а, отрицать значимость вот таких вот инициатив, не просто их высмеивать, а действительно системно изучать данные инициативы, потому что без исследования невозможно, а, так скажем, а, сконструировать эффективные механизмы противодействия. Ну да, необходимо... поэтому... Их Системная досконально знать. Перманентная работа а, и постоянное изучение внешнеполитического воздействия на а, этнополитическую ситуацию в России. Потому что внутренняя и внешняя политика это единое целое. Спасибо большое! Спасибо. Это была Наталья Демешко. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Увидимся с вами в следующий раз. До свидания.